Amen. <laughs> Городов на свете есть красивее и светлее, только лишь один, поверьте, памяти всегда моей, Волга матушка, река, до суда, не Яблонь, городца, сад Маринский посад. Нет ни суеты, ни шума В райском милом уголке. В леске волн большая дума, Вечность и звезд в реке. И село н дырятят, и купцов торгуют ряд, эти улицы дома. За гор восходит солнце, Отливая звон церквей. память памяти мечта не гаснут, края волжских бунтарей. Болга-матушка река. начале Еври Мануха Волга мой любимый вечный сад. Субтитры а